Недавно мы рассказывали, что китайская компания Voya вдруг пообещала вывести мощный электрокроссовер Free на российский рынок под собственным брендом, невзирая на наметившееся было сотрудничество с липецкой компанией MotorInvest. Естественно, это поставило вопрос, а не затухло ли партнерство? Как будто в ответ на подозрение, липецкий стартап активизировал публичную активность и привез электрический седан Evolute iPro на 10-й евразийский форум такси, заодно обнародовав характеристики. Напомним, что под именем iPro скрывается китайский Dunfen Eolus i70 — это одноклассник Hyundai Elantra и Kia Cerato. Седану полагается один электромотор мощностью 150 лошадиных сил. Батарея имеет емкость на уровне 53 кВт-часов, которых хватит примерно на 400 км, рассчитанных по устаревшему циклу NADC. От обычной домашней электросети пополнение запаса энергии занимает порядка 9 часов, но есть и быстрый разъем CCS2. Однако первым из валютов на рынок выйдет кроссовер iJoy. Компания репортует, что получила одобрение типа транспортного средства, позволяющее начать производство. В открытой базе Ростандарта сертификат пока не виден, поэтому поверим при службе на слово. По габаритам это одноклассник Шкоды Корок, а технически переименованный китайский DFSK Glory E3. У него тоже 53-киловаттная батарея и 400-километровый запас хода по циклу NADC. Единственный мотор, расположенный спереди, развивает 176 сил и приводит только передние колеса. Развернуть выпуск кроссоверов на заводе в Липецкой области планируют до конца сентября. Похоже, что в следующем году концерн Great Wall все таки выведет на российский рынок свой внедорожный бренд -тэнк. Как пишет портал «Китайские автомобили», одобрение типа готовится для модели Tank 500. Напомним, что внедорожник под именем 500 — это пятиметровая машина размером с Toyota Land Cruiser 200, более крупная, чем Havail H9 — нынешний рамный флагман китайцев. Под капотом у 3-литровый бензиновый битурбомотор, который умеет работать по циклу Миллера. В пару ему отрядили девятиступенчатый автомат. Однако в целом же речь идет о развитии Havail H9. У которого заимствована платформа, а именно рама, двухрычажная передняя подвеска, неразрезной задний мост и подключаемый полный привод. Вероятно, следующего H9 уже не будет, и все рамные внедорожники Great Wall соберутся под маркой Tank. К слову, младшую модель Tank 300 российским дилерам показывали еще в апреле 2021 года, но, по видимому, открывать знакомство с новой маркой будет все-таки более дорогая машина.